Чтобы включить стояночный тормоз, надо просто потянуть рычаг вверх до упора. Для выключения стояночного тормоза следует нажать кнопку фиксатора, после чего опустить рычаг вниз.